Приветствую вас, друзья, в эфире программа «Смелый шоу». И сегодня мы хотим рассказать про танковые полигоны России. Но на самом деле это не танковый полигон, это дорога из Сидоровского на Светочеву гору. И по этой дороге ездит пассажирский автобус, по этой дороге 1 сентября повезут детей в школу села Сидоровского. Давайте разбираться, что случилось, почему дорога находится в таком состоянии. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А я могу поговорить с главой администрации Красносельского района Хомяковым Николай Александровичем? Я хотел бы спросить, а какие у нас перспективы по ремонту дороги от села Сидоровского до Светочевой горы? Ну, перспективы, сама, так скажем, То есть наш... есть федеральное законодательство по которому мы должны провести конкурсную процедуру на определение подрядчика, который проходит, грубо говоря, там тридцать пять-сорок дней. Сейчас этот товарищ позвонил и сказал, я не могу их выполнить, у меня нет для этого силы. Заявился заявился. Он определен победителям. А фамилию можно его озвучить? Почему аргументировал отказ от ремонта дороги? Тем, что у нее нет возможности выполнить. Не может закупить нет денежных средств для того, чтобы закупить щеб. А вообще ремонт будет выполнен в виде засыпки в щебнем ям, я так понимаю? Да, мы планировали первоначально вынуть весь слабый грунт тела дороги, засыпать песком, щебнем и на следующий год перекрыть то, что начнется 1 сентября и дети как бы из... Ну вы не хотите, я не изменил федеральное законодательство или чего, или лег там поперек дороги. Вот вы этот грамотный человек, наверное, прекрасно понимаете. Все. А человек, который не хочет делать ремонт дороги, он понесет какую-то ответственность перед законодательством? Мы будем стараться включить его в приезд в вот эту фирму недобросовестных исполнителей. Хорошо, Николай Александрович, спасибо за то, что вы ответили на наши вопросы. До свидания. До свидания. Хочется пояснить, что дорога до Красных Пожней и Светочевой горы расположена не где-нибудь, а всего в 400 километрах от Москвы, в 50 километрах от областного центра города Костромы и всего в 3 километрах от районного центра Красного на Волге. И что самое интересное, Данная автодорога расположена в непосредственной близости от шикарной дачи премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева в Миловке. Как удалось узнать, на ремонт автодороги выделено 2 миллиона рублей. Эти деньги не упали с неба. Это наши с вами деньги. Они были собраны с наших налогов, сборов и акцизов. Каждая купленная буханка – облагается налогом на добавленную стоимость. Не удалось найти подрядчика, который бы захотел делать эту дорогу. Я не берусь сейчас говорить, почему это произошло. Но нам сказали, что процедура торгов будет длиться еще 35-40 дней. То есть ремонт начнется, как я понимаю, в середине октября, возможно, в начале ноября. Получается, как уже это не раз было, дорогу будет делать непосредственно перед первым снегопадом. Нужен ли нам такой ремонт дороги? Почему наши деньги, переданные в управление чиновникам, так неэффективно используются? До каких пор дороги, по которым мы ездим, будут похожи на танковый полигон? Пишите свои ответы на эти вопросы в комментариях к ролику. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.